Здравствуй мир, на повестке дня, скрапер стали 115, версия этого года новая вот, естественно буря вопросов, потому что была 124 прекрасная лыжа, появилась 115, естественно вопросы да, вопросы, что нового, в чем отличается, в чем разница значит проехали, поездили, поездили наверное уже не раз, вот Хотя в первый тестовый спуск на них был в абсолютно деребасную погоду Но вот я, честно говоря, такую погоду для таких лыж люблю Почему? Потому что вот, когда мы читаем какие-то форумы про лыжи, как выбрать То а, чаще всего людей беспокоят, еще те вопросы, которые, в принципе, волновать должны, наверное, в меньшей степени То есть, а как на разбитом, а как на этом? Вот, ребят, вот на самом деле это все фигня, потому что на разбитом вообще отлично можно, в принципе, любых А вот в молоке... И когда, в общем, ты видишь только на насылые лыжи, не видишь вообще рельефа, можно только на хороших. Вот на скраперах значит, получилось. Но теперь по факту по делу, да, то есть понятно, что хорошие можно уже дальше. Если кому-то нужно было до этого места, можно дальше не смотреть. Теперь детали. А, скажу честно, вот, ну, сказать, что это какая-то вот совершенно другая лыжа, чем 124, я не готов. Они настолько похожи, что я думаю, что если вот просто даже поменять местами Надеть на одну ногу такую, на одну такую, то и то разница будет, наверное, невелика. То есть, как минимум, от старых 120-х, 4 -х, они, ну, не сильно отличаются. Значит, что точно заметно? Заметно, но, опять-таки, кому заметно? То есть, мне заметно, потому что, во-первых, я много ездил на старой версии 124-х, во-вторых, как-то я уже так наловчился тестить. Мне заметно то, что они стали продольно пожестче. И по стабильной скорости, то есть в них стало больше продольного скольжения Если старый скрапер был прекрасен больше на поперечном То эти немножко добавили продольного скольжения При поперечном всплытии они не потеряли, вот на мой взгляд, абсолютно никак В маневренности они не потеряли, ну как бы, ну, как минимум, я не заметил, что там что-то стало хуже Безусловно... Более широкие, они более помягче, покомфортнее. Эти, скажем так, более постабильней, по речи, поскоростнее. Но вот разница между ними, она вот, вот там, вот вообще, вот, вот так. То есть, вот я уже предвижу. Лютые ломки людей, то есть вот как уже все-таки выбрать. 115 или 124 -ю. вот поездить сейчас, я могу сказать, что в общем-то да, в, общем, в принципе разницы большой нет. То есть я думаю, что если вот, в принципе у вас есть такая мысль, что как уже все-таки выбрать, берите, наверное, 124-ю, потому что они будут просто по поуниверсальней, попроходиме и по лояльней для техники, новичков. Будут больше прощать ошибок. 115 они будут, наверное, поинтереснее уже тем, кто уже познал мир и жизни не спешит и, как бы, в принципе, готов уже мочить и, и не париться. То есть она, да, будет интереснее. Себе, наверное, я брал уже 115-ю сейчас. Вот, но с учетом того, что еще есть 120 й возьму 124-ю. Разницы нет. То есть лыжи хорошая, однозначно она в рейтинге. Пока не знаю только на каком месте, потому что не все закончил тестить. Ну, когда закончу, точно буду определяться и скоро он появится уже. Или уже появился, ищите на сайте. Не знаю, когда вы смотрите. Ну, а чтобы заставить его, пойду возьму следующий на тесты. Чтобы не пропустить, подписывайся, завтра лайки. Все. Пока!